Привет, друзья! Мы снова вместе. Я сейчас нахожусь на острове Панган. Мы улетели всей семьей на месяц отдыхать. Но, конечно же, я не могу удержаться от записи видео очередного для вас. Специально нашел такое место, выбрал этот вид позади панорама. И сегодняшняя тема я бы хотел поговорить о состоянии Самадхи. Очень много комментариев я прочитал, практически все комментарии прочитал по а, прошлом видео, которое я выложил. А, еще раз хочу вам подчеркнуть такую вещь. Самадхи – это не просветление. То есть тот человек, который находится в Самадхи, не означает, что он просветленный. Я вообще не понимаю термин «просветленный человек». То есть это вообще кто? Да, то есть, что это за такой некий мифический персонаж, или почти что Бог, который является неким таким просветленным? Чем он отличается, например, от человека обычного? Да? Вот есть просветленный, есть человек обычный. В чем разница? Никаких чудес этот просветленный человек вам не сделает. Ничего. То есть, но все об этом говорят. Это очень популярная тема. Просветленный, еще там как-то шокировал интернет или какой-то просветленный индико. Такой бред полный. Это обычные люди, которые, которыми которым наделили этот некий, никей, ник да, или кличку просветленный. Но состояние самадхи, да, и человек, который находится в самадхи, это уже конкретное состояние тоже конкретные люди и это можно Почувствовать, это можно буквально потрогать на уровне ощущений своего собственного тела. То есть, когда ты входишь в помещение, и в этом помещении находится человек в самадке, который обладает этой способностью входить в эти медитативные состояния глубокие, то твое состояние меняется. То есть, рядом с этим человеком твоя энергетическая структура, твое ощущение, физическое ощущение тела, оно реально меняется. Еще один момент хочу прояснить. Если я, например, могу входить в состояние самадхи, я могу передавать и транслировать это состояние, перенастраивать других людей, у меня есть ученики, которые уже успешно входят в это состояние, и это реально, конкретное состояние сознания, состояние физического тела. И это иной режим головного мозга, который начинает включаться во время медитации. Я могу это доказать, то есть я могу перед собой посадить человека, включить, изменить свое состояние и изменить состояние сидящего напротив меня человека. Это реально чувствуется, абсолютно, и даже приборами это можно замерить. Возможно, мы сделаем скоро замеры мозговой активности, когда я вхожу в это состояние. И еще такой момент, друзья, если я в самадхе, то это не значит, что я должен, например, не банить кого-то в комментариях да то есть я могу спокойно забанить человека я могу ругаться матом могу послать да то есть я могу делать абсолютно все что захочу это никак не влияет на мою способность входить в самадхи вообще никак то есть я обычный человек который просто может входить в очень глубокое медитативное состояние выключать мысли тотально находиться в моменте сейчас и регулировать глубину вхождения в этот момент и также транслировать это состояние перенастраивать других людей или группу и даже на расстоянии я работаю да вот чем я отличаюсь от обычных людей конечно в состоянии самадхи ты черпаешь огромный ресурс из настоящего момента, огромнейший. То есть буквально 15 минут, и ты уже в другом состоянии. То есть та заваруха, та мыслемешалка, которая у тебя была, например, от каких-то твоих забот и дневных каких-то переживаний, да, этого уже нет. То есть вход в состояние самадхи очень мощно влияет на психику и психику серьезно успокаивает и расслабляет физическое тело. Без а, всяких там мантр или там, не знаю, молитвы и еще чего-то. То есть это тотальная тишина, в которую ты входишь, и там еще есть а, глубина. И уже из тишины ты набираешь силу. Еще такой момент. Вот а, с чем это еще можно сравнить? Смотрите, вот представьте мобильный телефон. Мобильный телефон, у него есть аккумулятор. Аккумулятор, который нужно постоянно заряжать и этот аккумулятор ну например его хватает на целый день и вот сравнивая нас людей с мобильным телефоном да такая грубая аналогия у нас есть жизненная сила определенный запас аккумулятор. И вы можете пользоваться, вы можете расходовать энергию тусить, гулять, да, идти в разнос, можете высаживать свой аккумулятор, но в какой-то момент времени, да, вы поймете, что ваша жизненная сила иссякла на нуле, и у вас больше нету энергии, нету жизненной силы, нужно ее как-то восполнять. В чем разница? Вот состояние самадхи это подключение источника питания к мобильному телефону, то есть это постоянно безлимитная зарядка твоего энергетического поля. Ты входишь в состояние, твое сознание меняется, и в твое тело начинает проникать определенная вибрация, определенная энергия, называется сома. Может это быть в руках, может это быть в ногах вначале, да? может быть это включение макушки. И твое тело начинает набирать эту энергетику. То есть ты набираешь, полностью погружаешься в это состояние, и у тебя происходит очень глубокая, мощная зарядка твоего аккумулятора. 15 минут, и у тебя полностью заряжен аккумулятор. То есть вот что позволяет состояние самадхи и вообще способность входить в это состояние. Если вы думаете, что достигший человек самадхи, он какой-то супер совершенный, какой-то супер ситхи, да, или у него там некоторые путают это, что это сверхспособности, то я вас немножко разочарую, это примерно как ты можешь в любой момент в медитации или в состоянии покоя, просто в состоянии покоя, когда твое тело недвижимо не двигается, входить в очень глубокие измененные состояние сознания, не применяя каких-то техник, практик, мантр, там, не знаю, ритуалов. То есть вот этого всего абсолютно не нужно. То есть ты через намерение входишь в состояние, и в этом состоянии находишься сколько тебе нужно, и это состояние очень приятное, это состояние блаженства, оргазма всего тела, оргазм каждой клетки, духовный оргазм, как, как угодно это можно называть, но это конкретное переживание опыта медитативного. Опять же многие люди путают, что они типа тоже в самадхи. Нет, я 17 лет в теме эзотерики, 15 лет я занимаюсь техниками дыхания и сколько я до того, как мне мастер включил это состояние, то есть человек, который тоже находится в этом состоянии, самадхи, он может Передавать, тоже может настраивать себя на это состояние. Вот до того, как мне не включили реально, что это такое, я тоже думал, что я медитирую, смотрю на объект, сливаюсь с точкой. Да. В некоторых писаниях пишется о том, что а, слияние с предметом – да, это тоже самадхи. Но это не то, это все а, зависимость от каких-то объектов, внешних каких-то мантр, там еще чего-то. Но реально вход в это состояние, он должен быть через намерение, и у тебя должна быть реальная способность входить в это состояние. И это не говорит о том, что я не должен, например, как-то в комментариях выражать свои эмоции. Да? Я могу это делать абсолютно, и я веду обычную жизнь мирскую. Это не гарантирует, что я должен там ходить по воде, например, или парить над землей, вообще не факт. Поэтому, друзья, я вас, возможно, как-то разочарую, но тот, кто в Саматке, может делать абсолютно все, что угодно, и это никак не влияет на свойство входить в это состояние. Вот такой вот месседж, надеюсь, вы поняли. Поэтому я еще продолжу видео про эти состояния, и если вы реально намерены и хотите почувствовать это состояние на личном опыте, не где-то там прочитать и какого-то «просветленного» а в кавычках послушать, а реально почувствовать, ощутить нас на уровне своего тела физически то я рекомендую просто приехать ко мне на какую-нибудь выездную программу. На каждом выездном мероприятии, ретрите, я включаю это состояние у абсолютно всей группы. То есть люди переживают. Так или иначе, больше кто-то кто больше, кто-то меньше, люди очень чувствуют физически это состояние. И я жду ваших вопросов в комментариях под этим видео. Подписывайтесь на канал, будет очень много интересного, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео, лайк, конечно же, и пока, до следующих видео.